странно потому что как бы тихо тихо тихо я вообще его не заметил Перед глазами только что появился так оп оп оп ты что делаешь наркоман ты что делаешь тихо тупо ех ты как Да нормально что? нормально нормально вы сейчас не поверите я Вернуться в голодные игры. Да. В принципе, ребята, всем привет. С вами Лев. И спустя больше года уже я записываю видео по голодным играм, ребята, да. Э, записывать на вайборде я больше их не буду. Буду записывать, наверное, на этом только серии. Возможно, еще на хайпиксе, Там тоже есть свои типа голодные игры. Ну, там чуть-чуть по-другому. Но все-таки. Еще есть на Hypex. Ну, тоже свои там голодные игры. В принципе, ребята, сегодня поиграем на серии Backplay, и, в принципе, думаю, может быть, он вам даже известен, потому что его немножко пиали, там, где-то полгода назад, э, или раньше, э, эти сами, ну, небольшие такие ютуберы, ну, типа ютуберы, я их ютуберами не называю, да, ну, все таки В принципе, окей, ребята, в принципе, я даже не знаю, что сказать, потому что, как бы, так давно уже не записывал головные игры, то, что уже даже не знаю, что сказать. Сразу, ну, давайте я скажу то, что я играть буду ужасно плохо, потому что я просто навсего, уже давно я не играл в них. Я как бы в них играл, ну, то есть я захожу иногда в головные игры, там, на снимах, там, может быть, чуть-чуть, но... Не, на снимах давно уже было. Но, ребята, в любом случае, как-то не знаю, как-то не знаю, все равно это мало... Для профессиональной игры поэтому я играть буду плохо сразу говорю поэтому не надо как бы мне писать или там не знаю угорать надо мной что я играть не умею это правда я уже все сам сказал но ну, хотя как хотите не в принципе извиниюсь э, пофигу да плохо я играю или хорошо не ну это конечно важно но в том смысле то что что вы там напишете это наверно вряд ли вы напишете такое ну кто знает кто знает да так, давайте пойдем к куполу, да, потому что в голодных играх есть купол, кто не знал, но хотя это в Яфе, То, что вы не знаете об этом, это слишком будет странно, потому что, как бы, тихо, тихо, тихо, я вообще его не заметил, я его, без глазами только что появился, нет, я его заметил чуть раньше, но все таки а, нет, ну все, минус я, короче, ребят, ну, короче, мне жопа, прощайте, простите то, что я так плохо играю, нет, я хочу жить, пацаны, я хочу жить, Люди, я хочу жить. У меня есть лук. Нет, нету. Фух. Ну, оторваться будет сложно. Так, на... Ага, я понял всё, пошел нахер, понял, да? Да, это чит! Судачок, вот там судок, возьми. Вот, давай тебе еду оставлю. Ням-ням-ням. Вот твоюга. юга да да Медвитай открыл, я не на ту кнопку нажал Блин, капец Ну короче, пофигу, сейчас, ребята, затащим Это это это просто первый раз В принципе, не считается, да Я, кстати, первый раз записываю сейчас голодной игру То есть, это первый дубль Поэтому, наверное, даже записывать не буду записывать. Поэтому, если какой-нибудь бред скажу, то его простите меня Ну, типа Типа, да Записываю с первого дубля, потому что э, Типа, живые эмоции, вся херня Вся фигня Всё хорошо, да. В принципе, ладно, да, да, да. Короче, что еще пока что хочу сказать перед началом игры про то, то, что э, то, что я буду записывать их чаще, да. Я поспать могу в, в лобби просто <laughs> поспать. Окей, ладно, ребят, увидимся тогда, когда начнется игра. То тут наверное, еще полгода ждать. Короче, какие-то дебилы попались, как видите, тут уже по чату. Да, вот видите, ник его, какой-то дебил, какую-то херню пишет, короче, да? Сосать, типа, ааа, как смешно вообще, да. Mm -hmm. Я так понимаю, какой-то читер, что ли, тут? Окей, в принципе, вообще непонятно дичь происходит, я, короче, решил поиграть с новым текстурпаком, майкратово. То есть, это майкрафтовский текстурпак, это не какой-то текстурпак, сразу говорю. То есть самого обычного майкрата 1.14, да. В принципе, решил установить, ну как установить, просто поставить его, он у меня как бы и пыл. Дебил, ты чё меч не забрал? Я как бы пытался кликнуть, но что то не получалось. Ладно, ребята, ну в принципе у нас уже есть железный слиток, если еще один найти, можно сделать меч, Еще палка нужна. Так, челик, нам конечно с тобой не идти, ну конечно. А тут с самого начала уже бить можно, видите, уже кто-то умер. Так, хорошо то, что я листу такую сделал, просвечивающуюся, потому что так вообще было бы сложно. Так, оп-оп-оп. А! Ты что делаешь, накоманд? Ты что делаешь? Где? <связывая> я ждал сейчас минут 20 новые иглы. Вы что издеваетесь, что ли, надо мной? А вот это хороший вопрос. Я вам от... ребята, я сейчас минут 20, я не сидел такой с включенной записью. Просто сидел и. Охеть, меня подстава долбаная. Меня подставили, ребята, капец, какая жесть. Блин. О, да что за херня? Да что это? Я не знаю, к сожалению, здесь игроков маловато играет на этом сервере. Это обидно, потому что. Телефон молчи. Короче, это обидно, потому что сервер достаточно интересен. То есть здесь вроде как еще какие-то мини-игры есть Или какие-то тут жесткие просто жопа. Ух как. Голодные игры, я так понимаю, Survival Games, да? А, кстати, здесь называется Survival Games, это типа, ну, типа, выживание, игра выживания, как-то так переводится. А, голод... Не, раньше игра называлась Голодные игры, ну, типа, всегда было так, Hungry Games. А сейчас на многих сериалах пишется Survival Games, но на самом деле ничего не меняется от этого. Вот уже 51 онлайн, где люди, люди, люди, где? О-хо, тихо, все понял, понял, спасибо. Еф ты как да нормально ч ⁇ нормально нормально, нормально все да какой я роман роман блин чего боже на ману на мана все все я написал короче блин а сколько игроков 11 12 ни хера половина игроков кстати какой-то чувак зашел синий ник это я не знаю кто это наверное какой-нибудь модератор Зашли, все, никто меня не найдет. Да. Э, в принципе, ребята, как-то так получается. Э, сейчас у нас начнется постепенная игра. Э, давайте подумаем сейчас, в каком сундуке лучшие вещи будут лежать. Может быть, здесь какой-то рандом повторный. Например, если залутать там второй сундук или третий. Но, видите, например, если вот этот крайний залутайте, может быть, там лучше вещи или в середине лучше. Как вы думаете? Все, большинство игроков пойдут сюда лутать, потому что здесь ближе, это логично. Бляха. А с другой стороны нет, с другой стороны здесь больше не бегут. Вообще 15 игроков, ну вообще жесть. Какой-то с нами, я так понимаю, админ или человек, который... Модератор какой-нибудь, я не знаю. Давай. Начинаем игру. Ну, просто, ребят, бомбанул -бом немножко вчера, потому что... Ой, вчера, говорю, в прошлой катке, потому что... Да, здесь лучше вещи, здесь лучше вещи. Морковку не дали. А, нет, нет, нет, нет, только меня не бейте, пожалуйста. Я, я... А ч они невидимые? Сейчас не понял, там только один чувак со мной. Видимый был. Либо это просто прорисовка, либо это сервер. А если это сервер, это плохо. Надеюсь, что таких проблем у нас не будет сегодня. Что за мотоцикл? Тихо бежим. Оп, оп. Да за мной не беги с собаками, вы задрали, вы Я пытаюсь наоборот убегать куда-нибудь, куполу, блин. Посмотри, за мной бежит твоина такая. Посмотри ну пацаны, нет. Она она она, она, она, она, это понятно, это, это, это, все, это понятно. Да, она за мной бежит, то ну, есть, все, надеваем броню тогда. Бля, пожалуйста, дайте сундучок, пожалуйста, я молю вас, пожалуйста. За мной какой-то мрайс идет какая-нибудь. Какая-то я в тупике. Если будет сундуками, жопа. Мне жопа, спасибо! Тихо, шифт. Шифт. Скилл. Этот самый, как он называется? спрятался Тихо, тихо, тихо. Видите, Ник? Надо сейчас со найти меч. Если я его не найду, мне жопа. Любой, хоть палку дайте. Засуну куда надо, блин. Все. Тихо, тихо, тихо. На шифте, на шифте, на шифте. Броник, конечно, немало, так, сорвал. Красавчик, чё. Тохтик. Зато есть. А чё, мне тут нравится? А, это первый этаж. Не, не, не, Я вообще в подвале был, оказывается, ясно. Это, короче, секретный проход в этот дом, поэтому... Если вдруг вы увидите эту карту, знайте то, что... А может быть, это... А, нет, это ни хера не секретно. Не, не, не, не, не, не. Где сундуки, пацаны? Вообще, где сундуки? Это же... Кстати, этот мини-ежим... В этом мини режиме то есть именно на этой серии здесь достаточно много сундуков, здесь они, Их тут явно много. А здесь что-то нету. Ч что за хрень-то такая? Подвесить свойства-то много. Надо купол уйти. Вот он, тот самый купол. Спасибо. Ну за палки тоже, конечно, спасибо. Так, надо подбегать отсюда сразу. Я не хочу, чтобы меня это самое убили. Я хочу хотя бы защищаться. Пусть меня убьют хотя бы с мечом. Это будет честнее, куда больше, блин. Кстати, старая добрая удочка. А то ее на Скайварсе. На Скайварсе она тоже есть, на хайпикселе. На да-да. Первый раз играю на этом сервере вообще, на видео, поэтому достаточно круто. На самом деле этот сервер. Был какой-то похожий сервер, прям то же самое примерно было, только, ну, именно голубные игры такие же были, прям. Прям точь-в-точь. Но что-то там с сервером случилось, там наплыл, короче, русский онлайн, может быть, из-за этого закрыли, фиг его знает, хотя онлайн ну, там был, по-моему, подвести Человек там какой-то чувак, ну его нахер, как говорится, у меня уже фут броня а давайте мы снимем броню, я не знаю, может быть, снять ее стоит или нет. А нет, уже не стоит, уже хотя бы защищаться смогу. Может быть, не так сильно, как хотелось бы, но уже хоть как-то, уже как-то, ребята, да. О, у него... Текст э, розовый чувака, который пишет. Хорошо. Хорошо, я не против. Я с ума боюсь, понимаете? Я ну, логично тоже боюсь, потому что. Потому что. Я боюсь, потому что не хочу умирать. О, у них там заруба. Жесткая Кстати, на шефте две не открывается. Кто не знал. А, кстати, а эта комнатка для пятой нервы. сюда взял такой светлый и за за зато игрока можно уже хорошо. Не на всех серверах, по-моему, на Кубкрафте вообще непонятная там команда нужна. По-моему, там вообще и похлить нельзя. Там мангничтыки играют. Ну, в Лаки Айвенсе там не особо много читеров, а именно в обычном Скайварсе у них там на Кубкрафте, там вообще шопа. Тихо-тихо, меня... все он спалил меня, это процентов Спалил, спалил. Буду на шифте ходить, я не хочу умирать. Хотя фиг его знает, может быть и хочу. <laughs> да. Ладно, это тупо. Давайте до дедсматча матча по поводу выжить. Совсем уже забыл то, что есть и дэдс всякие вот эти. Дедсматч, матч, да. Так, он уже пьян тут. Так, все. Иди сюда. Ну, конечно, жестче меня. Ну, ребят, ну попытаться-то стоит, ну вы чё? нет ну нахер ну нахер спасибо нет спасибо подождите подождите, подождите подождите спасибо нет спасибо блин В фонтане тоже возможно увидеть слышу шаги надо вообще громче звуки сделать на 13 процентов тиховато тиховато ребята вы немножко тише будете слышать чем я у меня же на максимум почти стояла на максим поставил наушники. Так, это дерево наверное, лутал уже я, но. Поешь еще раз, да, это я, наверное, был. Ну типа, да, да, да, это я. Окей. Ой, подвисла. В принципе, видео может быть и большим получится, но все-таки я хочу оставить, так сказать, ламповость в голодных играх. Не буду особо тут перематывать моменты, поэтому, ребята. Где-то, конечно, буду, но делать это меньше, потому что ребята считают, что э, вообще это как живая съемка будет. То есть особо не буду тут ничего. Вот это мотать, пимат, пимотки эти. Что то Может что-то вдалеке открылось? Ага, какой-то гей. Ты ⁇ -та! Дыра закрылась! О! А там была одна дыра. Тихо на шифте осторожно. Бля, какое-то страшное место иду вообще обосраться. Тихо. Оп, факел. Здесь Хеабдин живет, ясно? И Хеобгин уже в своем хватит. Тихо. И чё? Э! Эээ! А где сундук? Не, наверное, я слепой. Хотя я могу ошибаться. А, -а, -а, а, все я понял. <с mobiles> Ты что делаешь? Не делай так никогда, тихо. А. Да пусть все. За завукаумите. <с Niye> По дороге. О, Счет сундук, ладно. Тогда... тогда еще ладно. А, это тот же, да, это тот же самый. Окей. Ладно, ребят, все, я тогда понял. Какие-то чуваки. А, это кто-то Билдивы какие-то были. Окей. Ну да, прикольно сделано. Вообще сюда случайно попал. Чоки мне бы меч. Я не знаю, может быть тогда топой взять. Он хотя бы каменный, хотя бы лицо сломать может посильнее. Хоть и он одинаковый, но все таки Мне кажется, то, что это будет посильнее. Так. Лук тоже возьму, хоть у меня стрелы нету. Стрелы, кремень и палки нужны. Палки более-менее, ну ну можно потратить. Четыре стрелы я мо могу сделать, но у меня нету кремня. А кремень не добывается из гравия, а гравий здесь не ломается, поэтому надо искать в сундуках. Логично. Ух ты, там какой-то чувак, он сейчас меня раздавит на своем самолете. Так, тихо. Ага. Здесь понятно, здесь уже кто-то был. Мисочка. А вот мисочки брать надо. Мой вам совет, потому что Грибы здесь ломаются, ребят. Смотрите, цветочек бац. Эм. Ладно, здесь ничего не ломается, я пошутил. Ну, я не пошутил, ну ладно. Я думаю, то, что ломается. Грибы с небольшим шансом и в сундуках появляются. Поэтому да. Э, четыре игрока, кто-нибудь умт, и. И все, Да. Спавн. Зачем я три раза открыл его? Я просто. Спаун, спаун. Он всех зовет типа на спаун. Слышь, чувак, ты ч мне тут? Не указывай, что мне делать, понял, да? Знал бы, я еще где спаун. Берт такой, указывает мне куда идти. О, сундук! Ни хера я прям вообще у меня глаза широкие. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Прям вообще. Не, ну типа в темноте-то заметить, все равно сложновато. Но вот.. Все-таки нашел. Короче, он хочет, чтобы мы на спам пишли. Окей, давайте пойдем. Сдохну хотя бы. Я бомбит, что ли, или что, или просто большими буквами пишет. Нет, мы слепые не заметим то, что что-то кто-то пишет. На самом деле, когда в чате что-то пишут, все время это, это очень хорошо заметно. А он вот тут еще большими буквами пишет. Да-да-да. Где -да -да. спам? То есть, если там купол, значит, я правильно иду. Бля, ну я полюбаюсь, из-за него не умру. Потом. А, вот спавн. Это спавн. Но я буду вокруг него близко ходить. Я не буду около... Я в центре опасности не буду находиться. Меч. Меч это имба. Даже каменный. Ты что делаешь? Ирод! Модератор читер что ли? Вы что, издеваетесь? Он бы возле меня Я только издал, что... Именно он, я знал это, я знал, вы понимаете, я знал это. Бляха. А он специально написал спазм, чтобы кого-нибудь убить и начался дедс матч. Только я сейчас, только сейчас до этого додумался, блин. Он взял и прям вообще спокойно убил, такой взял убил просто мечом своим. Окей, ребята, в принципе, может быть не особо. Я хоть и тут кого-то, по-моему, даже убить смог. Или нет? Нет, по-моему, здесь никого убить даже не смог. Ну окей, ребята. Тестовая серия, четвёртая серия, в принципе, уже год назад записывал, даже больше, поэтому... Ничего страшного, ничего страшного, в принципе, бывает. Буду учиться, может быть, там в через 10 я уже как-нибудь начну по-нормальному как-то что-то делать. Нахера себе, так убить, А, это, наверное, даже его вещи. Да, это его вещи, алмазный меч, яблоки, охереть! Вот бы мне такие вещи! Железо, алмазный меч. Охрененно просто. Чувак, беги, беги, беги. Давайте хотя бы досмотрим этот момент. Чувак, ну ты на день надень по пожалуйста. Ты ж не тупой. Вали его. Вали! Нет, нет! Ну железник это читак. Ну не... ладно, он не читак. На самом деле, чувак с голубым... А, бирюзовым ником, точнее. Он был не читер, но просто... у меня так зарубил сильно то, что... Показалось то, что он читер. Возможно, то, что это просто он. Возможно, то, что я настолько лох, то, что я даже два удара сделать не могу, короче, да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ценьте видео. Всем спасибо. Пока-пока. Короче, буду записывать достаточно часто пытаться, да. Короче, все. Всем спасибо. Пока-пока.